Всем привет! Сейчас мы с вами приготовим паровую рыбу из китайской кухни. Для этого нам понадобится любая тресковая рыба, перец черный, соль, масло растительное, соус устричный, вода и зеленый лук. Рыбу разрезаем на стейки, солим, перчим, оставляем на 20 минут. Далее готовим соус. В сковороде смешиваем масло, устричный сою, соус, добавляем немножко воды и доводим до кипения. Готовим нашу рыбку на пару минут 15-20. Наша рыбка готова, макаем в соус и кушаем. Приятного аппетита! Можно посыпать зеленым луком.